Всем доброе утро, рад всех приветствовать! Сегодня у нас 15 выпуск, и сегодня немножко необычная тема. Я отойду от, от, от темы скальпинга, темы а, внутридневной торговли, которая в большей степени занимала все а, выпуски, практически предыдущие. И сегодня немножко поговорю я о моей любимой теме, теме инвестиций, чтобы вы могли сравнить скальпинг, сравнить инвестиции и ну, еще раз для себя подумать, сделать вывод, а что вам больше подходит потому что вдруг не у всех получается спекуляции, вдруг кто-то остается в минусе, хотя уже, ну, может быть, уже не первый месяц, а некоторые уже не первый год на рынке, и сделали какие-то для себя выводы. Просто расскажу, я покажу точнее одну сделку, которую я совершил, а вы для себя решите, ваше это или они ваше. Итак, давайте посмотрим. Сегодня тема пойдет про такую компанию, всем известную, компанию «Газпром». И, как я уже говорил, я буду говорить не о спекуляциях, а я хочу вам показать одну сделку, которую я совершил на «Газпроме». И совершил ее не сейчас, а совершил 2000. Э, ну, нельзя точно сказать, какой момент, потому что э, инвестиция – это некая э, покупка бизнеса, покупка компании. И совершал ее не вот и секундно, как в скальпинге. Вошел в 10.30, а вышел в 11.50. Нет, это был процесс, в течение которого я покупал данную компанию. И вот перед нами график, график, который мы еще не смотрели в таком разрезе. Мы смотрим сейчас месячный график. И мы видим стоимость компании, начиная с 2006 года. Это тот момент, помните, как в 2008 году компания «Газпром», как мы можем видеть на графике, ушла резко вниз и с тех пор не обновлял своего максимума. И это случилось именно сейчас, вот буквально на ближайший месяц. В ближайшие дни, даже можно сказать. И на графике вы можете посмотреть линию внизу. Уровень где-то 130. Это тот уровень, на котором я данную... Это средняя покупка моей компании. Покупка была и по 120, была и по 140. И вот в тот момент, когда мы обновили вот минимум, была цена, это 2017 год. Вот самый низ, эта цена была 115, мне казалось, что покупка компании по 140 рублей, это ну какие-то огромные деньги, фантастически дорого. Подсознательно я понимал, что компания недо, недооценена, что она может вырасти, но в тот момент никто не мог предположить. А соответственно, если кто-то предположил, несомненно, они ну, точно покупали бы компанию «Газпром», которая за, начиная вот с 2018 года, фактически за три года, она выросла со 130 она выросла да, в три раза. То есть компания в три раза стала дороже. Вот э, так, такие произошли изменения. Если мы возьмем компанию Сбербанк. и Видите, да, мы обновили максимумы 2008 года. Перед кризисной. Возьмем компанию Сбербанк. Я сейчас при помощи якоря перенастрою. И видим, что если брать 2016 год, то компания со 100, ну, а с 2018-го если брать, то компания 270-370 а, меньше, чем на 100% выросла. Хотя перед этим был очень большой скачок Сбербанка. Ну а тот, кто, тот, кто покупал в 2006 году, когда она стоила порядка 20-30 рублей, 2005 даже год, по 20-30 рублей, те увеличили свой могли увеличить свой капитал в 10 раз. Я тогда компанию Сбербанк не покупал, а вот компания Газпром, да, действительно... Я приблизительно по 130 рублей, у меня где-то такая средняя цена покупки, я ее купил. При этом сейчас, соответственно, ну, с существующими налоговыми вычетами, если эту компанию сейчас продаю, то я налог на прибыль платить не буду, потому что у меня будет действовать вычет и, по-моему, мне его хватает для того, чтобы покрыть на все расходы на покупку. Но я пока еще от данной компании не избавился. Что будет с ней дальше? Сложно сказать. Вот Когда в 2015-2016 году мне казалось, что 140 это большая цена, сейчас уже 380. И 140 кажется уже просто очень низкой ценой. Да, Тут наложились какие-то фундаментальные факторы, как покупка. Там достроенный э, Северный поток-2, многие другие факторы. И цена на нефть, цена на газ растет, достигая сейчас максимально очень высоких значений. Но вот. Я, к примеру, на текущий момент совершенно могу сказать, что я не удивлюсь, если компания «Газпром» будет стоить тысячу рублей. То есть Эта цена меня ну, совершенно не удивит. Потому что если «Сбербанк» вырос 10 раз, почему компания «Газпром», хотя она не очень дорогая сейчас, я имею в виду сейчас фундаментальную не цену, сколько она там, 380 или 180, а фундаментальное а, понятие, фундаментальное понятие, то есть понятие, как компания работает и самое главное, сколько эта компания зарабатывает. На она не сильно дорогая. А теперь давайте, ну, давайте немножко посчитаем. То есть вот эта цена, которую я купил по 130, а сейчас она там 380-390, это еще не все, что я получу от этой компании. То есть если я продам, еще мы здесь не учли вот перед вами дивиденды, которые компания выплачивала. 2016 год я их уже получил 8 рублей, 2017 8 рублей, а в 2016 дивиденды были удвоены. Компания выплатила, выплатила 16 рублей, э, и это было порядка 8 с лишним процентов на акцию. То есть, ну, очень хороший дивиденд. И вот я тут сложил и получился, что еще дополнительно дивидендами мне пришло порядка 61 рубля. Ну, очень как бы хорошо. То есть, если мы возьмем там цену, э, я ее. Покупался 130, это 50% от стоимости покупки. Это только дивиденды, которые вот за последние 5 лет а, пришли. И, соответственно, еще а, здесь я не учитывал 21 год. Соответственно, в 21 году тоже а, дивиденды были выплачены. Давайте посчитаем прибыль. Переходим на следующий слайд. И смотрим прибыль за 5 лет. 380 минус 130, ну, возьмем 380 плюс это, это 311 рублей на акцию. При покупке при цене 130, не считаем, это 239%. Ну, вопрос теперь к вам. Кто из вас за это время заработал, ну, удвоил вдвое свой депозит? Я думаю, что многие скажут, да, я думаю, что среди вас есть такие, которые, да, действительно, депозит свой могли удвоить. Это абсолютно нормально. Но теперь давайте подумаем о том, а какой депозит удвоить? Если у вас был 10 тысяч рублей, а вы получили 20 тысяч рублей, это совершенно одна тема. Но покупая, вот, инвестируя в компанию «Газпром», вы могли инвестировать туда миллион рублей, могли инвестировать 50, а могли инвестировать 100 миллионов и больше без всякой проскальзывания, без всякого ущерба. И, собственно, компания «Газпром» даже не заметила это, потому что стоимость компании существенно превышает эту сумму. То есть вы вполне могли вложить вот любую огромную сумму без всякого проскальзывания Комиссии здесь можно ну, фактически пренебречь, потому что это ну, несколько рублей. Там, сотни, 100 рублей. На 100 рублей вы можете приобрести и на огромную сумму, потому что ну, 0,05% по комиссии на рынке. И Вот что вы было заработать. Ну, вы скажете, да, я могу, у меня там 50 тысяч рублей, я могу заработать 300%. Да, можете Опять давайте на следующем слайде я специально приготовил для вас картинку, на которой я показал а, для вас наглядно отличие инвестора от спекулята. От спекулята. Точнее. Вот слева это инвестор. То есть я покупаю компанию Газпром, после этого я, э, я оцениваю, что я оцениваю, как компания работает, кто ее управляет, и после этого все проблемы они становятся не моими проблемами. Дальше пусть руководство компании «Газпром» занимается ведением бизнеса. Занимается тем, что будет зарабатывать для меня деньги, которые я ей доверил. Точнее, даже не доверил, а фактически вы, покупая компанию, вы приобретаете часть, становитесь акционером, то есть становитесь собственником компании. Просто разница в том, что если у вас 200 тысяч рублей, вы очень маленький акционер, а если у вас 200 миллионов долларов, то вы... Например, достаточно уже существенная величина. Вы действительно можете, конечно, стать заметной фигурой в компании «Газпром». Единственное, что, конечно, если у вас огромные деньги, вы не сможете, наверное, на рынке это сделать. купить. Но это совсем другой масштаб. Тут это тоже возможно, просто это пройдет, возможно, вне биржевой сделкой. И кто-то... Все равно вы найдете покупателя, если предложите хорошую цену. Найдете, точнее, продавца данной компании. Вот отличие. А справа и спекулянт, который все вот эти вот 4-5 лет сидел перед монитором, иногда с молотком, иногда с кувалдой, пытаясь, переживая каждый день, находясь в стрессе и пытаясь заработать деньги. Возможно, да, вы заработаете их в два раза больше. Но вот это несравнимо с теми эмоциями, которые вы и тем здоровьем, которое вы потратите на то, чтобы деньги заработать. Вот чем-то инвестиции, не чем-то сравнимы фактически с автоматизированной торговлей. Потому что эмоций в этом ну, гораздо на порядок меньше. Ну, тут самая главная основная проблема, это не скатиться от инвестиций к спекуляциям. Просто если мы вернемся на график, то вы можете смотреть, вот моя покупка, это вот где-то вот здесь, начиная вот 2016 год и здесь уже после того, как мы прошли лоу 2017 год докупал я э, некоторое количество акций посмотрите, ну, да Коли, цена удвоилась и после этого был откат практически обратно. вот в этот момент пересидеть очень тяжело но в отличие от спекуляций, где стоп просто необходим и я говорю, что без стопа можно э, погибнуть здесь я приобретаю на свои деньги и я могу стоп не ставить все равно я деньги, которые вложил, я их не потеряю. И даже если компания будет падать, это ну, редко происходит очень быстро. И для этого должны быть какие-то ну, очень весомые причины. И после этого, вот, начиная а, с 2020 года, только вперед. Вот если на месячный график смотреть, ни один месяц, начиная, сейчас мы посмотрим, а, с 1 ноября 2020 года ни один месяц не закрылся. Убыток. То есть все белые свечки. Ну вот, может за одним маленьким исключением в январе. Ну, январь вообще нет. Непонятный месяц. То есть вот все быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Ну и соответственно это у нас а, идет десятый месяц, он только начался. И не исключено, если вот такое пойдет ускорение, мы и там 450 и 500 можем в этом месяце обновить. Вот а что такое инвестиции. Ну вы скажете, да, у меня мало денег, мне ничего не получится. То есть вот на самом деле а, инвестиции не требуют для старта а, больших денег. И специально для тех, кого как бы, ну, задела такая возможность получать деньги, ничего для этого не делая. Вот э, я покажу, просто вы можете курс пассивный доход посмотреть, по крайней мере, содержание на сайте и ну, сделать какие-то для себя выводы. Потому я в свое время для себя выводы сделал и считаю, что... Ну, я не могу сказать, что нужно сразу начинать с инвестиций. Я считаю, что скальпинг – это тоже важная такая ступень, через которую надо пройти, чтобы почувствовать вот этот драйв рынка, почувствовать вот этот, как вы терпите убытки, когда у вас рынок против вас ходит, как маржа пересчитывается. Потому что все это вот инвестор, он не видит, и он немножко как бы находится в стороне от рынка. То есть, вот все вот эти эмоции, все этот драйв его, ну, захватывает, но в меньшей степени. Вот. Кстати, можно посмотреть, а, и если взять S&P 500, давайте тоже 2016 год возьмем, 2000 был индекс, а сейчас он 4400, 4500 было. 2,5 раза. Газпром вырос больше, чем американский рынок. То есть он вырос в 3 раза. Но тоже для валютных инвестиций это очень-очень круто. По поводу курса, а, сайт kbrobots.ru вы можете посмотреть в разделе «Курсы» здесь есть такой пассивный доход. Вот, пассивный доход, курс, он предназначен абсолютно для всех. Для всех. И здесь вы подробно дальше полистаете, посмотрите просто содержание. Ну, он такой очень познавательный и от и до. То есть для того, чтобы стать вот, пассивным инвестором, от вас знаний никаких предварительных абсолютно не нужно. И в отличие вот, от действительно спекуляции, когда вам требуется ну, постоянно находиться в рынке. То есть вы не можете там даже иногда вот, часовой перерыв на обед может для вас сложиться плохо, потому что у вас там сработает стоп или стоп не сработает, вы его неправильно поставите и потерпите убыток. А здесь вам требуется 15 минут ну в месяц, даже это много, 15 минут в квартал. Вот у меня даже меньше я вот именно по методу который заложен в курсе пассивный доход, я трачу 15 минут полгода. 15-20 минут полгода. Это мне хватает для того, чтобы расти вместе с американским рынком, расти вместе с мировым рынком, скажем так. Вот, собственно, о чем сегодня вот я хотел вам рассказать и показать вот такую девочку, в которой я еще до сих пор нахожусь. Спасибо всем за внимание. На следующей неделе, я думаю, что-нибудь более спекулятивное я вам расскажу потому что ну, многие не могут жить без скальпинга, потому что скальпинг это драйв, скальпинг это адреналин. И я считаю, что одно другому абсолютно не мешает, поскольку 15 минут в день никак не будет отвлекать вас от скальперской, точнее 15 минут в месяц или в квартал при инвестициях вас не будет отвлекать от скальперской торговли нисколько. Это можно вполне совмещать. Всем спасибо. Не забывайте ставить лайки и по средам для вас каждый раз какая-нибудь сделка, какое-нибудь интересное видео. Спасибо за внимание.